Янис, Янис, да, давай, вниз, давай, вниз, давай. Не получится, давай. Получится, получится. Да. Я верю в тебя и вся команда в тебя верит. Да. У тебя да. получится. Если это получится, я тебя поцелую, если ты захочешь. Я Да не орите вы. Тихо, тихо, у Яниса получится. Я уверю в него. Ой, какая сложная фигура. Слушай, тут тоже завал. А, она еще тут вон на завале. Давай, а может дай, быть дай. получится может быть он сможет ее вытащить Нет,